Спасибо всем, спасибо, спасибо вам подписчики. YouTube, спасибо Бро за Бро, это круто. Получили первую награду, папа Боже, как я рада Дочка это наша, награда наша, наша. Мы получили первую награду, папа Боже, как я рада да, Дочка это наша, награда наша, наша. Спасибо всем, спасибо, спасибо вам, подписчики, YouTube Спасибо, бро за серебро Это круто, уже получили галочку Теперь кнопочку отдали опочку И, И золотая кнопочка. кнопочка Как дура плачу, нам принес успех за месяц, а так пять уже на канале нас так много всех хочу обнять Сколько Сколько нас, сколько? Напиши комментарий, я знаю, ты веришь в нас и все время верил, А те, кто не верил нам, скажем, скажем давай, давай до свидания. свидания. Наше внимание для тех, кто любит нас и остается с нами. Уже получили галочку, теперь кнопочку, отдали опачек миллион и золотая кнопочка. Ребят, спасибо вам за эту награду. Благодаря вам мы ее получили, мы ее очень долго ждали, очень долго к ней и шли. Наконец-то она уже у нас и это крутая штука, реально. Спасибо вам огромное. Спасибо YouTube тебе Спасибо. отдельно. Уже почти 150 тысяч подписчиков. Мы очень ждали ее. Очень. Реально очень долго. Ну как? За 5 месяцев? Награду папа Боже, как я рада! Дочка, это наша награда наша. Мы получили первую награду папа Боже, как я рада! Дочка, это наша награда наша. Награда. наша. Спасибо всем, спасибо, спасибо вам подписчики YouTube, спасибо броза, серебро, это круто! Уже получили галочку, теперь кнопочку, отдали опачка и золотая кнопочка. И если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, мы вас очень любим. Очень-очень сильно вас любим. До следующего видео, ребята.